И снова всем привет, дорогие друзья. Мы проходим техники мануальной терапии. И вот есть такие моменты, когда мы не справляемся на столе. Допустим, пришел здоровый грузный мужчина, закачанная мышца. Да? И нам просто не хватает силы, не хватает амплитуды проделать приемчики на столе, поэтому мы можем сделать их лежа на полу. Вот давайте несколько дней рассмотрим. Ложись на грудную клетку. Для декомпрессии. Ну, в принципе, вот мы делали на столе вот так вот да, И тут можно выравниваться за счет сил ног. Вот видите, вот уже давление моего веса идет. Я специально не буду хрустеть, да? Вот. В такой позе, то есть вы как бы уголком стоите, да, на прямых ногах, всем весом продавливаете в тело. Далее можно встать на человека ногами, но понадобится ассистент, можете попросить спереди. Вот так руки делай. И держим друг друга за руки. Встаем сначала на таз, сразу кости достаточно мощные, нужно можем стоять, ты не держи крепко. И выше десятого позвонка. Чуть-чуть разворачиваем ребро вот туда, стопы, и выдергиваем на декомпрессию. Да. Сейчас еще раз. Ой, было! Можем попадать прям четко в то место, куда надо. И второй прием ты встаешь спереди вот так вот и у нас мы как бы по спине скатываемся как на лыжах с горочки так вот вперед давай встаем, аккуратно Оп. все ослабился, и с выдохом <соспит> ну как вы здесь я много вешаю. Давай приходи в себя, сейчас я буду поясницу еще делать. Куда? Не дам поясницу делать. Отдышись. Так ребра нельзя сломать? Какой А можно поменьше найти? Больше на тебя вставать не будем. На меня потом. Потом на меня встанете. Самое. Ложись на правый бачок. Ох, блин, дышать. Сюда, хожу, сюда, сюда. И также по диагонали, Туда немножко. Ага. Эту руку из-под себя. Вот, О. скручивание. Да, делается на боку. Такая же поза, как на столе, да. Только нам придаст инерцию наше тело. Ногу сюда, ногу прямую назад. Вот назад. Руку, руку лучше держи, чтобы она не распрямлялась. То есть нам надо сзади нога по оси позвоночника лежит, а это верхняя, перпендикулярная. Встаем чуть выше, где, примерно плечевой пояс у человека, да, берем за руку. Упираемся в тазовую кость, сзади как можно ниже. И на декомпрессию, вот туда растянули и... О! не было. Было, да? Не хватает с этой стороны рукой, да, берем туда за другую руку. Просто не все могут вот эту руку вот так вот этот процент сюда так держим и в принципе то же самое такой прием так следующий прием толкание человека коленом то есть собственно держим за руку и за трубу руку сюда за обе руки и коленом в таз да, только смотрите, чтобы у вас было не на компрессию, а на декомпрессию. Все-таки старайтесь более диагонально работать. И следующий прием, который мы, в принципе, на столе уже делали, да, это вот таз, прямую ногу распрямили, теперь прямой угол сделали своим бедром. И толкаем, соответственно, противоположную сторону своими руками. Раскачали, раскачали и выдох. Вот, все проделали, ты молодец. Отпускаем тебя домой, живым-здоровым, давай же нам руку. Ну, а если бы вы были не с нами, то вы многое пропустили. Приходите к нам на тренинге, коллега Аллафа Мы вас все научим, попробуем, сделаем. Кстати, вот Алексей, мастер йог, он может еще пару привычков показать. Да? Ну, об этом в следующем видеоролике оставим пока секретики за собой. Ставьте нам лайки быстрее.